Катяшки, ребятички, с вами Шермица, и у меня почему-то скин Алекса, но это не важно. И у меня интернета нет, но это точно не важно. Я, короче, нашел вот такую вот письмо, и сейчас мы отправимся на тот остров. Только я хотел бы, наверное, за патронами отправиться, потому что, ну, потому что надо бы патроны, чтобы легко отбиваться от всех. А их можно только купить непонятно где, непонятно как. Но явно не здесь поэтому отправимся все-таки на этот остров мы кстати уже приплыли. нам осталось добраться до да, вот, вот камешка чтобы нас не заметили э! так и тут какой-то у нас человек можно с собой поговорить привет странник я тут со своими друзьями Уйти. Ну, в принципе согласен что-то он странный какой-то зомби общаться зомби и сейчас что-то есть документы они, они нужны вот Ээ, ну ты труп я понял вот мы кстати выполнили задание Ээ, и нам надо дать эти документы капитану интересно что тут еще есть комната а можно сюда потом вернусь да? так ну мы уже пришли и вот тебе документ который у меня. тут написано а странные деревушки. Там процветает культизм. Найди эту деревню, вдруг найдется что-то полезное. У меня есть уже один вариант: либо там мы покупали броню, либо это другая деревня, которую я увидел, когда мы пл плыли сюда. Вон она где-то там. Так, короче, мы уже приплыли и сейчас. Ой-ой-ой, э, ты что такое? Ты кто такое С. О, сундук. А, о, ничего себе. А можно.. Вот так вот, типа, да? Оно получше. Намного. Вот он. Этот огромный, типа, как бы, культистский город, или как это можно назвать. Да, И тут у нас стражи. А, ну, да. Это всем привет. Я тоже знаю, что мне нужно. Тебе ничего не нужно. Тебе ничего не нужно. Оу. А я не заметил тогда, когда сюда ходил. Так, ну, короче, мы идем вот сюда. Эээ, ну, здравствуйте, что это место, где я? Ты в деревне от культа, мы кланяемся старшим демонам, я проповедник. Проповедник, я хочу спросить у вас один вопрос, я не знаю, что сейчас мне делать. Выполни несколько моих просьб, и старший демоны и те демон. вознаградят. Ну, давайте первое задание, найди нашего пропавшего друга, он... На этой территории поговори с ним, почему он предал нас? Найдите тут личность, которая предала. Ладненько. А вот эта подсказка, она очень хорошая. Только вот. Зачем мне туда-сюда вернуться? Почему что-то долго Опа-опа. Опа-опа-опа троллинг. Ты чё, Вы умные? А вы тоже умные? Блин! А, вот так вот быстренько быстренько это ты не ты э, я пришел по поводу твоего придется двери деревне культа что нет я не предавал. вы меня нашли я одержим демоном иди отсюда ты Сама сошел. нет лучше иди отсюда и передай проповеднику и спасся гениальненько все кыш отсюда так теперь я могу идти так я пришел и поэтому я хотел бы купить себе патроны которые мне что мне... что у меня кучу я же миллионер ладно а я хотел бы купить тебе патроны к пистолету которую туда нет походу да ну ладно тогда мы сейчас просто по пойдем к нему поговорим с ним да о жизни привет а, в смысле не понял не понял а вместе с подозрительной а, а а я не понял а что это такое ладненько а что тут -то тогда есть интересную не ну я удивлюсь если мне надо еще раз поговорить да That да ты что так но я уже пришел поэтому давай я короче поговорил, он сказал предатель в СССР. а тогда иди в смысле подождите-ка я поговорил с ним он сказал вот это понятно мне тебя новое задание нам задолжал гробовщик найти его поговорить или убить он живет у маяка Беспалевно... Та -тан, Тан... та дан дан та та дан дан дан Та... Э! Мы так не подписывались! Так... Ё-моё! Ну теперь-то всё беспалевно... Опа... Опа... Так это хорошо конечно сделал, но... Ё-моё... Только не убивай меня... Я хочу жить, как и ты... Но ты мёртв, поэтому тебе нельзя ты понял oh о повезло, повезло так ну все, я его убил мы выполнили задание сейчас мы его полностью выполним туда вернемся и да, ну, да. мы его выполним сейчас прям прям прямо сейчас так опа Выбрали сутки. Идем сюда. И быстренько, быстренько, быстренько. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. Спидрам по лагерь. Набегаем. Так. Я его убил. Отлично. А теперь моя последняя просьба. Найди сердце обороны. Оно в башне. Спасибо. А, подождите-ка. А -а -а. ну ну короче всем пока пока с вами был я и он... ну как бы конец да потом мы опять добудем сердце но это не важно, всем пока пока